В девятнадцатом году, 9 мая, у нас произошел пожар. Загорело буквально все. Остались одни стены, и мы были, вот в чем мы были одеты, в том мы и остались. Ну вот это Никита у меня. Ему... Никит, сколько тебе лет? 9 лет. Полина, 13 лет. И Софья, 11 лет. Юра, он в одиннадцатом классе. Вот и э, дв двое взрослых, даже есть уже внуки. Я в принципе одна. Надо было все купить заново, где-то жить. Но ну, здесь жить невозможно было. Здесь все сгорело и ничего не было. Ни воды, все, ни, ни света, все же сгорело. Девочки с администрации позвонили и сказали, что Львовсина есть такой фонд, но я туда уже обращалась. Это было, может быть. В 2013 году у меня ребенок-инвалид, мы ему третью операцию делали в Москве. И вот нам выделили деньги на окна и на крышу. Все горело, как вот я вам покажу. Все горело. Комната, вот еще одна комната, та, которая мы еще ее здесь не сделали. Сделали одни потолки. Вот. Ну вот, все остальное здесь еще все, все не сделано. Ставили дверь. Чтобы оно пока вот не видно было, оно а ну, окно вставили и потолки пока сделали. Шкафы верхние пришли, нижних шкафов еще нет. Ну вот, вот пока, вот так вот все Стади вот так. Я им очень благодарна, очень. Вот и за все, кто, кто вот вообще мне помог, то это, это вот здесь все делали сами в принципе. Но вот они нам помогли, очень помогли. Это дорого сделать крышу, окна для меня это было вот конечно большая помощь